Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Основные этапы рецепта и перечень ингредиентов, как всегда, в конце ролика прочитаете. Я тут одну книгу листал. В ней была зарисовка Одессы конца 18 начала 19 века, одесского быта. И в частности там упоминалось, что в тамошней среде были чрезвычайно популярные блюда из баклажанов и из рыбы. И мне подумалось, как бы я сочетал эти два продукта. И родился у меня, вернее, не родился, сегодня родится вот такой рецептик. Давайте творить. А начну я с подготовки баклажанов. Мне надо их разрезать, а мякоть надсечь крестообразно. Это чтобы после запекания было легче сердцевину продавить чтобы лодочки получились. Соли и чуть-чуть масла. И в духовку под верхний гриль. Градусу 200 будет нормально. И пока этот процесс идет, нарублю лука мелким кубиком. Его надо хорошенько подрумянить на растительном масле. У меня оливковое, экстравёржин, ароматное, это для яркости вкуса. А на второй сковороде тоже пора греть масло. Вторая у меня для перцы помидор. Перец сладкий нарубить также мелким кубиком на сковороду его а помидоров надо удалить сердцевину Стенки нарубить кубиком таким же, как у перца. И тоже в сковороду сразу посолить и поперчить. Это будет такая ароматная заправка. Про лук не забываем. А чтобы заправка была действительно ароматной, туда еще и чеснока надо добавить. Рублю его помельче и в сковороду. А из рыбного филе делаю фарш. У меня филе трески. Через мясорубку его пропущу. Решетку взял покрупнее. Здесь 8 миллиметров. А теперь довожу рыбный фарш до ума. Панировочные сухари. Яйцо. Лук зарумянился, отлично, то, что надо. Он сейчас сладкий. Будет просто обалденно. Соль и перец сюда. И перемешать. Отлично, фарш готов. Так, что здесь с перцем и помидорами? О, пора добавлять сухой базилик. Супер, такой запах классный. А, а теперь еще и свежего. Черт, забыл свежий подготовить. Это со мной. Вот здесь он у меня... И растет. Страшненький какой. Так. Ну вот эта вот веточка, наверное. Такая еще. Вот это вот. Вот это. Парочка этих. Ну и вот это вот. А. А. Ну и промыть его надо, конечно. мелко нарубить его и тоже к перцу. Отлично, можно выключать. Супер, почти все сделал. Так, и баклажаны, думаю, тоже уже готовы. Супер! Какая красота, а? Можно фаршировать. Мякоть баклажан примну немного, а сердцевинку фарш. А сверху овощная заправка. И в духовку. Минут 20 будет достаточно. Ну, 25, если у вас баклажаны огромные просто и глубокие. Моим 20 минут за глаза. В этот раз нагрев верхний и нижний. Ну и для красы надо кинзы нарубить. Немного. Встретимся за столом. Вот такой вариант у меня получился. Как мне кажется, красивый. Ну и надеюсь, что вкусный. Сейчас узнаем. М -м -м. Вкусно. Классное сочетание. Обожаю рыбу. Здесь получается а -а, котлетный фарш рыбный такой. С баклажаном. Вот эта вот классная очень заправка. Ароматная такая с базиликом. И знаете, хотелось бы мне, наверное, да, побольше помидоров. А может быть, не только помидоров, может быть, протертых томатов консервированных, если добавить, было бы еще лучше. Они а, а добавить такой а, больше кисло-сладкости, что ли, сюда привнесли. Классная штука. И вот сухой базилик и свежий – это отличное сочетание. Просто отличное. Слушайте, я должен еще ухлащить, потому что голодный уже. Вот такая вкусняшка. Ммм. Баклажан мягкий, сочный, не пересушенный абсолютно. Классно, просто классно. Слушайте, приготовьте, вы будете рады. И поделитесь своими вариантами блюд из баклажанов и рыбы. Рыбного филе, рыбного фарша, может быть. Я использовал рыбное филе от Трески. Думаю, что и любое другое филе от любой другой морской белой рыбы тоже будет хорошо. Так, мехек все что угодно. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!